Приветствую друзья, меня зовут Елена Туманова и сегодня я хочу подвести итоги. Вчера запустился наш матричный сетевой проект Insign Turbo 4. Этот проект был создан на нашей платформе k Club и наконец вчера проект был запущен. Те результаты, что я получила, меня конечно в впечатлили. Мы готовились с командой, зашли с командой. Каждый мой партнер уже через два часа после старта стали скидывать мне скриншоты о том, что деньги начали приходить. То есть люди в течение первых двух часов после старта стали выходить в безубыток. Многие Вернули 12,5% от суммы депозита, кто-то вернул 50%, кто-то 100%, ну а кто-то вышел уже и в хороший плюс. Каждый мой партнер, и я в том числе, мы следовали единой стратегии и заходили на сумму не менее 100 долларов и покупали не менее трех площадок. Давайте перейдем в проекты. Insign Turbo 4, и я покажу, какие же результаты у меня получились за сутки работы. Я имею здесь два кабинета. В общей сложности я заработала за сутки более 1000 долларов. Это мой один аккаунт. Здесь у меня заработано за сутки 712,5 долларов. Мы работаем в долларах USDT, и эти деньги к нам сразу же зачисляются на наши кошельки. Кошельки мы используем TronLink. Есть все инструкции, как подключиться к нашему проекту, как начать быстро выходить на доходы. Insign Turbo 4 – это матрица, но работает по типу «живой очередь». И алгоритм работы этой матрицы таков, что каждый партнер здесь зарабатывает. Единственное отличие, сколько вы заработаете денег, это если вы зашли на полном пассиве, вы купили себе минимум 3 матрицы, то есть зашли на 100 долларов, то в течение какого-то времени вы выходите без убыток и начинаете выходить плюс, но это займет у вас чуть больше времени. Если вы занимаете активную позицию, приглашаете партнеров, ведете свои чаты, рассказываете людям о такой возможности, делаете рекламные кампании, конечно, вы быстрее выйдете в без убыток. Итак, я зашла на 100 долларов и, соответственно... 712 это 7 уксов я сделала за одни сутки я говорю у меня есть команда мы готовились мы все вместе зашли в первые часы старта и конечно каждый из нас уже получил свои результаты чуть позже покажу скриншоты вот смотрите сколько у меня закрытых матриц первая матрица нам дает 12 с половиной долларов Закрыто, закрыто, закрыто. И вот сегодня я купила дополнительные матрицы. В нашей компании не запрещено иметь несколько кабинетов. В нашей компании не запрещено покупать дополнительное количество матриц. То есть вы можете зайти сюда на 200, на 300, на 1000. И это даст вам еще больше иксов к вашему доходу. То есть со 100 долларов я заработала 712 долларов USDT. Сегодня я уже прикупила себе еще больше матриц. Вот я купила себе еще одну площадку, первую матрицу. На втором уровне я вот сегодня купила еще одну матрицу. И на третьем уровне я купила себе еще одну матрицу, то есть потенциально я увеличила свой доход еще на несколько иксов. В скором времени основатели Кемот клуба и админ Inside Turbo 4 сделают очень мощную рекламную кампанию, у нас будет очень много трафика и люди переливами пойдут к нам, поэтому я докупаю и партнеры моей команды мы докупаем дополнительные места для того, чтобы весь этот трафик не прошел мимо нас. И вот третий уровень. С третьего уровня мы зарабатываем по 150 долларов. Вот видим, закрыто, плюс 150, закрыто, плюс 150. Эти матрицы закрылись буквально за одни сутки. Вот сегодня я купила себе еще одно место. Отлично, я свободна, я спокойна. И давайте я вам покажу, какие же результаты получили мои партнеры. Приглашаю вас в мои чаты. Здесь всегда самая актуальная информация. Вот видите, 27 в 16, с 16 по 17 был запущен старт. Сегодня у меня 29 и уже 2 час ночи. Но я очень хочу записать это видео, подвести итоги дня работы Inside Turbo 4. Вот отписался мне партнер и прислал скриншот. Получается, что прибыль за 2 часа после старта зашла без команды на 100 долларов. И вот смотрите, 87,5 долларов человек уже получил. То есть практически вернул вложенные деньги. Дальше уже будет выходить в плюс. Далее. Зашла без команды на полный пассив – 37,5 долларов. Это уже через несколько часов. Далее. Зашел на старте с двумя партнерами – 62,5 доллара. Зашла совсем без команды на полный пассив – 25 долларов. То есть мы получаем переливы от вышестоящих и от того трафика, который запускают основатели компании Каждый из партнеров в мою команду заходит по определенной стратегии. Обязательно в турбо 4 не менее чем на 100 долларов и обязательно мы заходим на стейкинг стейкинг. Это наш совершенно пассивный доход. И сумма депозита не менее 100 долларов мы начинаем зарабатывать каждую пятницу по 4,5% от суммы депозита. Плюс еще открывается отличная партнерская программа, которая дает нам целых 15% с первой линии каждого вашего приглашенного. Причем единожды приглашенный партнер на платформы кемат клуб кто зашел по вашей реферальной ссылке будет давать вам постоянный доход с любого денежного передвижения и участия партнера на нашей платформе а у нас планируется еще много интересного и еще много направлений где мы будем зарабатывать так вот inside turbo 4 это первый проект запущенный на нашей платформе и именно здесь мы делаем свои доходы и в дальнейшем будем их приумножать, используя и участвуя в других проектах. Далее 175 зашла с командой каждый на 100 долларов и все человек вышел без убыток и уже вышел в плюс. Далее без команды на пассиве 87,5. Вот это все, что было сделано за несколько часов. Также у нас есть общие чаты, в которые тоже можно будет зайти и посмотреть, как сработал проект. Вот именно за сутки. Вот такие результаты. Я рада. Если вы хотите, также заходите в мою команду, заходите в мои чаты. Получайте все инструкции, получаете мою личную консультацию, и мы вместе с вами будем зарабатывать. Я хочу вам еще показать, где мы тут зарабатываем. Вот видите, это за вчерашний день мне нападали реферальные. Для того, чтобы участвовать в проектах, которые будут запускаться, каждому партнеру нужно оплачивать роялти. Роялти 12 долларов. Мы каждый оплачиваем и... Эти деньги с каждых с 12 долларов мы тоже получаем свои комиссионные. Система создана таким образом, чтобы с каждого передвижения денежного ваших партнеров все наши партнеры зарабатывали. В стейкинге у меня работает 1043 доллара и каждую пятницу, каждую пятницу мы зарабатываем свои денежки. Партнерская программа отличная, с первой линии 15%, со второй 10%, с третьей 5%, дальше 4%, 4% и 2%. Ну и, конечно же, хорошие комиссионные мы получаем, если закрываем определенные квалификации. За открытие квалификации «Профессионал» компания заплатила мне 500 долларов. Эти деньги можно сразу же выводить. Так, я хочу вам показать, как работает стейкинг. Видите, через один день, 30 числа, то есть э, завтра, нам будут сделаны начисления. Видите, предыдущий период мне была начислена вот такая сумма. Проценты 4,5% на эту сумму, и эти деньги можно уже выводить. Поэтому, если вы сегодня... Заведете деньги на стейкинг. Стейкинг можно начать от 10 долларов, но я рекомендую на 100, потому что у вас открывается еще один источник дохода, то вы уже в пятницу на свою сумму депозита заработаете свои первые деньги. Стейкинг у нас работает до тех пор, пока сумма вашего депозита не увеличится в 5 раз. Ну что ж. Отличные результаты. Я очень довольна днем старта, как вообще и все работы на платформе KMAT Клуб и Inside Турбо 4. Результаты на лицо. Деньги у меня в кабинете. Сейчас покажу вам, как это все работает. Видите, здесь у меня уже 748 751 доллар. Это все, что я заработала на новом проекте Insign Turbo 4. Хотите также? Жду вас в мою команду. Все инструкции внизу под видео. Все ссылки внизу под видео. Я желаю всем нам хорошего профита и жду вас в моей команде. Всем пока!